Она кормит его конфетами с рук Он целует ее прохладные пальцы Странный случай, ведет с ним двойную игру Ей только нужно уйти, он мечтает остаться Она любит петь. она умеет петь Она умеет петь, ее голос срывает погоны лица а он всегда молчит, он идет ей в свет, успевая за день умереть и родиться. И она живи и бесплоднее всех, и Любимейшие из его наваждений. Она так мила и одна из тех. Стреляет взглядом в молоко сведений, И когда все уходит, он играет ей, грустный блюз фонарей, опрокинувших и небо они любят играть подрослевших детей, растворяя на коже горсти тепло снега, она любит петь, она умеет петь, она умеет петь лица А он всегда молчит Он идет естьне У успевая за день умереть родиться. Когда он встречает ее воды Смывающий грим прошлогоднего шарма Он молчит, но он чувствует запах беды Проложившую глаз ее свежие шрамы. И когда в тихий город приходит весна И хохочет под окнами в платье Он опять бредит ей, ночью ходит весна И вышивает по белому белую гладью. Она умеет, Она умеет петь, ее голос срывает погоны и лица, а он всегда молчит. Он идет ей в успевая за день умереть и родиться. Она.